Как правильно зарегистрироваться в тренинг-центре Ольги Васильевны Шерешевой? Пошаговая инструкция. Первое. Переходим по ссылке на регистрацию. Ссылку я буду регулярно выкладывать в наш командный чат. На момент записи ролика она выглядит вот так. В дальнейшем, когда вы будете ссылку получать от своего спонсора, пригласившего человека, вид этой ссылки может меняться. Кликаем по этой ссылке либо в чате, либо в сообщении, которое вы получили от своего спонсора. И попадаем на главную страничку платформы «Век роста». Нажимаем на кнопочку «Регистрация». Открывается страница регистрации на сервисе. Для регистрации вам потребуется работающая почта. То есть та почта, которую вы в данный момент можете открыть. Я вот уже предварительно почту открыл в отдельной вкладочке в своем браузере. В первой строке вы набираете «Компанию». Вивасан. Переключаемся на английский. Напечатали первые две буковки и вот уже из списка выбираем Вивасан. Шаг номер два. Заполняем поле «Электронная почта». Сюда правильно, без ошибок. Копируем адрес почты, доступ к у вас сейчас есть. Лучше это сделать прямо-таки из почтового ящика. И вставляем. Отмечаем чекбокс, что вы согласны с условиями регистрации отмечайте чекбокс что вы не робот если появляется капча вам требуется отгадать эту капчу пощелкать по квадратикам где изображено требуемое изображение вот сейчас от меня требует отметить квадратики где изображены автомобили один квадратик второй вот третий больше нет нажимаю подтвердить если я все сделал верно я прохожу проверку и уже могу нажимать на кнопку «Зарегистрироваться». Всплывает окошко, что вам на почту пришло письмо с подтверждением почты, которую вы указали при регистрации. Переходим в нашу почту. Находим письмо «Подтверждение электронной почты». В письме «Ссылочка». Кликаем на эту ссылку. После клика на ссылку в письме перед нами открывается страничка «Заполнение ваших контактных данных». Пожалуйста, здесь к заполнению этих данных отнеситесь очень внимательно. Их потом, конечно, можно все исправить из личного кабинета, но лучше сразу все сделать верно. Вам предлагают придумать пароль. Его нужно сразу же сохранить. Я вот придумал пароль и сразу же его сохранил. Далее заполняем обязательное поле «Фамилия». Фамилия должна соответствовать фамилии, которую вы указали при регистрации в компании, чтобы спонсор понял, что это именно вы. Далее заполняем поле «Имя». Переход между полями осуществляется щелчком мышки на соответствующее поле, либо на клавиатуре можете щелкать на клавишу «Табуляция». Заполняем поле «Контактный телефон». Здесь нужно быть предельно внимательным. Нажимаем плюсик, 7, код страны, появляется российский флаг, то есть вас определили уже верно, и Вбиваем тот телефон, которым вы пользуетесь. Вбиваем его верно. Если к этому номеру у вас привязан WhatsApp, Viber или Telegram, щелкаем на соответствующие значки. Вот значок WhatsApp, зелененький, значок Telegram и значок Viber. У меня на этом номере установлено все, поэтому я все три значка зажигаю. Поле «Компания» уже заполнено. Страна регистрации. Начинаем печатать «Россия». То есть букву QR напечатали, и вот уже и из открывающего списка выбираем Россию. Далее, ваш регистрационный номер в компании. Если вы уже зарегистрированы, особенно если вы уже зарегистрированы, у вас есть уже структура под вами, обязательно впечатывайте свой регистрационный номер верно. Почему этот номер нужно указывать верно? Потому что на платформе есть отдельный раздел «Структура», и все... Люди, которые зарегистрированы под вами в компании, если они будут указывать ваш номер как спонсора, вы их увидите у себя в разделе «Структура». Если вы пока не зарегистрированы в Vivasan, либо не помните своего номера, здесь можете просто впечатать любое число, которое потом можно будет заменить. Я свой номер помню, я его набираю верно. Следующий очень важный шаг. Вот в этом поле вы должны напечатать номер вашего спонсора. Но на данный момент у нас на платформе есть только один учебный центр. Учебный центр Ольги Васильевны. Если вы хотите получить доступ к нему, вам на платформе необходимо указать номер Ольги Васильевны. Вот если вы правильно наберете 8380, нажмете клавишу «Тубуляция», Система найдет у себя уже готовый учебный центр, закрепленный за таким номером, напишет, чей это учебный центр, вы еще убедитесь, что да, это Ольга Васильевна, и вы на платформе закрепитесь за учебным центром Ольги Васильевны. Никаким образом, никаких изменений в структуре компании Vivasan не произойдет. Просто указав номер спонсора, вы закрепляетесь к его учебному центру. Еще раз повторюсь, у нас пока только один учебный центр, закрепленный за номером 8380 Ольги Васильевны. Все, данные заполнены, нажимаем «Зарегистрироваться». Я уже был зарегистрирован, вот этот номер указан, поэтому я сделаю сейчас как-нибудь вот так и нажму «Зарегистрироваться». Вот, когда появляется сообщение «Вы уже успешно зарегистрированы», значит, все введенные вами данные уникальные, то есть нет человека с таким регистрационным номером на платформе. Нажимаю кнопочку «Ок». Все, вы попадаете на обучающую платформу. Вначале пойдет стандартный ролик платформы, можете его посмотреть. При следующем входе будет наш обучающий ролик, который расскажет о том, для чего создавался тренинг-центр и немножко сделает краткое введение в него. Кликаем мышкой вне этого ролика, либо Можете его посмотреть, либо нажмите «Посмотреть позже». Я нажму «Вне». И вот вы находитесь в своем личном кабинете. В правом верхнем углу вы видите картинку человека, в учебном центре которого вы будете заниматься, к чьим урокам вы будете иметь доступ. Но у вас пока статус не подтверждено. Если вы правильно полностью заполнили данные при регистрации, Ольга Васильевна увидит вас в заявках. Вот заявка. Если данные все введены верно, будет сделана отметочка напротив вас и нажата клавиша «Подтвердить». Вот только после этого подтверждение и проверка делается вручную, поэтому пожалуйста, не спешите, подождите. И как только вы Войдя в свой личный кабинет, увидите, что появилось как связаться. Значит, все, у вас есть доступ к курсам Ольги Василь. Как подключить эти курсы, как правильно заполнить свой профиль, об этом я расскажу в отдельных роликах. Благодарю вас за регистрацию. Успехов!